Сегодня мы поговорим на тему, как реагировать на хамство, как реагировать на агрессию. И многие из нас часто встречаются с такими случаями, когда мы можем получить дозу агрессии, дозу какой-то неприязни, дозу какой-то агрессива, хамства. И иногда нам непонятно, как в таких случаях реагировать. И сегодня мы... Сегодня мы будем разбираться, как, как можно реагировать. И на самом деле такая замыленная многими психологами, тренерами по коммуникации тема, потому что почему она будет оставаться всегда актуальной, потому что все очень сильно ситуативно, потому что все... На самом деле нет универсального инструмента, который ты раз, два, три заучил, натренировал, и он будет работать. Потому что ситуации всегда разные, потому что один, один способ будет работать в одной ситуации лучше – Другой способ будет работать в другой ситуации лучше. И наша задача с вами сегодня разобрать, чем можно большее количество способов, чем можно большее количество вариантов реагирования для того, чтобы они были у вас в копилке. Знаете, как у актера есть такой кармашек, который «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем! Добрый вечер! Слышно хорошо, звук со соответствует картинке, вижу, что слышно. Алина стеснялась рассказать о том, что плохой звук, а я, видите, Алина стеснялась, а я не знал» поэтому очень-очень важно говорить о своей обратной связи потому что все эти вопросы можно порегулировать спасибо большое итак продолжим давайте разбираться с вот какой историей где мы вообще можем встречаться с хамством напишите пока в комментариях а я поговорю сейчас вот о чем я сейчас проговорю такие вещи как мы вообще можем реагировать на самом деле способов реагирования не очень много мы можем либо реагировать, либо не реагировать. То есть два способа на самом деле. То есть не реагировать – это значит игнорировать. И это не всегда получается. И очень большой вам будет плюс, если вы научитесь не реагировать, потому что человек, который умеет не реагировать на какие-то выпады в свою сторону, он всегда оказывается в выигрышной позиции. И вот почему. Он оказывается в выигрышной позиции, потому что он умеет не испытывать в этом процессе эмоции и тогда он действует с помощью своего рационального ума потому что когда мы реагируем когда мы реагируем то у нас включается уже наша лимбическая система и наш так сказать эмоциональный ум эмоциональный эмоциональный ум ну и следующий способ реагировать как можно реагировать самая первая и самая простая реакция это реакция беги да то есть если мы видим хамство и агрессию то зачастую самым лучшим способом реагирования это будет убраться оттуда до да? унести ноги что я вас не слышу попробуйте сделать громкость ребят дайте еще обратную связь по поводу громкости на мой взгляд должно быть все в порядке с громкостью но не удивлюсь, что может быть и что-то не совсем хорошо. Дайте еще раз обратную связь. Слышно ли меня? Потому что это важно. Хорошо, давайте дальше развивать эту тему. Какое реагирование может быть? Можно уйти, да? Это тоже способ реакции, и это тоже хороший способ. И, смотрите, вот возьмите себе за правило, если вам не нужно будет строить в дальнейшем какие-то отношения с этим человеком, допустим, это какой-то случайный прохожий, случайный попавшийся какой-то агрессор, то э, в 70% случаев э, лучше всего уходить. Потому что ну, не, ваш, не ваша задача заниматься, условно говоря, психотерапией и ставлением на место мозгов другому человеку. То есть зачем на это тратить ресурсы? папа хамит и провоцирует всегда на конфликт отлично хорошо как быть с близкими мы поговорим немножко позже это вы же понимаете да, что здесь есть по большому счету две категории людей ну люди из ближнего круга и есть люди ну скажем так из дальнего круга кому мы можем кого мы можем отнести к людям из дальнего круга это все случайные прохожие, с которыми мы можем встречаться. А вот про ближний круг — это, во-первых, те люди, с которыми мы, живу, мы живем, и, во-вторых, это как раз-таки могут быть еще и наши соседи, потому что мы с соседями тоже, в принципе, живем в одном пространстве, и было бы круто выстраивать с ними какое-то э, хорошее продолжительное позитивное э, общение. «Сори, да? на телефоне не работало, на компе все хорошо. Ну, спасибо большое». Если меня слышно, то услышите, пожалуйста, и то, что я вам говорю. Обязательно поставьте лайк этой трансляции. Это важно для меня. Хорошо, и мы будем дальше разговаривать. <с minute> Давайте сейчас буквально какое-то время потратим на то, чтобы обсудить вот какой момент. Какая бывает невербальная реакция. Да? То есть мы сейчас пообщаемся на тему того, пока мы не будем говорить про сами слова слова. Они, конечно, важны, но мы пообщаемся на тему того, как очень хороший пример и модель для подражания на самом деле. Что делает кошка, когда она встречается с какого-то рода агрессией? Кошка, у нее становится шерсть дыбом, да? она вздыбливается. Потом у нее э, поднимается, как правило, хвост, и она делает так шипит как змея видели такое как делают кошки и что делает кошка на самом деле она отпугивает своего противника таким образом или как реагирует на какую-то агрессию ну практически любое животное или допустим возьмем медведя как правило медведь когда видит опасность когда чувствует опасность он начинает громко кричать да, как медведи там рычат. И он встает на задние лапы. О чем это говорит? У человека тоже похожая история на самом деле наблюдается. Только человек, конечно же, не шипит и не встает на задние лапы, потому что он уже стои стоит. Что делает жена при агрессии? Юрий, вы очень как-то заинтересованы женой. И вопрос у меня, чья жена? Я не знаю, чья жена, и перестаньте писать крупными буквами, потому что это мешает. Выключите капус давайте будем. Жду с нетерпением третьей части аудиокниги. Третья часть выйдет, когда мы либо наберем 20 тысяч просмотров, либо мы наберем 1000 лайков, либо когда мы наберем 200 комментариев. Выбирайте, чем вы можете поспособствовать. И под второй главой можете это все дело организовать, и тогда выйдет третья глава. Будем растягивать удовольствие. Мне очень важно, чтобы она распространялась. Хорошо. Возвращаемся к нашей теме. Да? Как поступают животные? Они встают на задние лапы, показывают э, хвост, э, дыбом шерсть встает. И в целом животное, когда получило какую-то... Э, э, Реакцию, на которые ей нужно показать свое превосходство животное становится большим его задача показать себя больших размеров то же самое можете наблюдать вы за людьми когда они как они реагируют на агрессию вот алина пишет расскажите пожалуйста про людей манипуляторов «Алина, мы можем сделать отдельную тему, отдельный стрим на эту тему и полазьте по моему каналу». Мне кажется, Алина, напишите, сколько вам лет. Мне кажется, вы не совсем еще взрослый и совершенно летний человек, потому что вот мне пишет один молодой парень ВКонтакте, что «Расскажите про манипуляции, расскажите, как делать внушения, расскажите про то, про все. И я ему говорю, ну я же рассказываю об этом. Он нет, расскажите про манипуляции. Я говорю, ну я же рассказываю об этом, расскажите про внушение. Я говорю, ну я же делаю такие стримы. У нас последних пять стримов были про эриксоновские гипнозы, про внушение. Мне кажется, тут уже можно целую книгу по этим стримам напи написать, напечатать. Алина, здорово, здорово, вам 23 года, супер, Хорошо. Ну Смотрите, мы двигаемся так. У нас обычно заявлена тема какого-то стрима, и мы стараемся от нее не отвлекаться. А если и отвлекаемся, то отвлекаемся в конце, потому что ну, есть какой-то процесс. Чтобы не уходили люди, чтобы не уходили мысли, а то я вижу, у нас тут люди приходят и уходят. Те, кто к нам присоединился, поддержите лайком эту трансляцию. Для меня это важно, а вам это сделать несложно. Окей, что делать дальше? Когда мы знаем, вот возвращаясь к моей мысли о том, что если вы понаблюдаете за людьми, которым хамят, и которые, на которых проявляется, оказывается какое-то давление агрессивное, вы можете понаблюдать несколько реакций. Один человек, на которого э, агрессируют, он что сделает? Он, сделает, он сделается таким маленьким. В худшем случае начнет оправдываться ну и вообще будет э, делать какие-то такие движения которые будут показывать что тот кто агрессирует он более доминантный а другой человек на которого на он что сделает он наоборот станет на обе ноги распрямит плечи и тогда там уже хамство не так уж и прокатывает вот эти вот невербальные наши сигналы они на самом деле очень сильно влияют поэтому э, в обоих случаях есть разная реакция и в обоих случаях мы понимаем что если мы показываем себя более большим чтобы казаться более большим нужно всего ничего поставить ноги шире плеч и немного распрямить плечи тогда мы уже кажемся более внушительными тогда мы уже кажемся более громоздкими и это уже снижает градус агрессии то есть тот человек который наносит атаку тот человек который провоцирует он уже понимает что он проиграл немножко потому что он ожидал реакции вот такой что человек начнет оправдываться уйдет куда-то в какие-то ну то есть он ожидал что выиграет поэтому первый способ реагирования старайтесь стать на обе ноги твердо и распрямить плечи это будет уже снижать градус агрессии Пять стримов про манипуляции и ни одного видео с женой Алина, не обижайся на этого каблука, у него вторая жила, жена, подкаблучник знатный, короче. У его жены спроси про манипуляции, она-то знает, как это делать. Во как под подкаблук. Ну, знаете, Юрий, а, дело в том, что вы сейчас можете очень много продолжать меня оскорблять, пытаться меня зацепить, и, может быть, вы начнете даже говорить, что... Я плохо веду стримы, у меня плохой канал. Можете еще рассказать что-нибудь про моего, про мою жену. И на самом деле, мне кажется, что сейчас вы выглядите по меньшей мере смешным, да? И очень даже интересно, что напишут по поводу ваших сообщений сейчас наши участники. Вот сейчас я вам, кстати, продемонстрировал еще один способ реагирования на хамство и агрессию. Видите, тут очень много сейчас появилось советчиков. Как быть с откровенным хамством и агрессией на работе или на службе, где нужно соблюдать субординацию? Как грамотно отреагировать? Отлично. Отлично. Отлично. Хорошие вопросы. Мы в конце... Мы, мы будем... Я буду давать на эти, отве... на эти вопросы ответы. Сейчас мы говорим все-таки про невербальную реакцию спасибо вам за ваши советы спасибо вам за то что вы мне пишете. то есть первое и что самое главное обратить внимание на свое тело как вы реагируете телом дальше что нужно делать помните я вначале говорил что есть у кошки такой характерный когда кошка реагирует на нападение она начинает шипеть я не говорю вам что вам нужно э, тоже шипеть но вы можете делать это хитро вы можете это делать хитро что значит делать хитро э, вы можете использовать в своей речи в своей коммуникации шипящие звуки то есть э, говорить слова в которых есть буква ж буква с и буква ш да вот допустим если на вас кто-то наехал то вы можете говорить так, что ты хочешь, сука, хочешь, чтобы я тебе жилы распотрошил. Да? То есть вот исп используйте вот эти слова, в которых есть Ж, С и Ш, и делайте акцент на эти буквы. И вот эти слова вашим они будут восприниматься как такой хороший отпор на бессознательном уровне. На бессознательном уровне так я зачитаю ваши комментарии да не хочется никак на него реагировать продолжайте пожалуйста очень интересно слушать на стриме впервые отлично невербалика важна очень при знакомстве с день с девушками да не из попов ты их девушками называешь окей так у нас есть потенциальный человек которого мы Заблокируем, потому что он нам пишет всякие неприятные вещи, которые мы терпеть на своем канале не будем. Спасибо большое. Спасибо большое, друзья. Окей. Okay. Понятно про звуки. То есть используйте в своих словах, используйте в своей речи слова, в которых есть же ша и с и делайте на этом акцент это очень хорошо работает и это тоже ну, оказывает влияние на порой пара, на паравербальный канал да то есть на аудиальный канал и человек не может он воспринимает то что он он как бы получает ответ и он уже меньше будет стараться на вас нападать дальше что еще важно делать когда вам громко на вас громко и агрессивно нападают вам очень важно научиться делать один хороший инструмент один хороший прием он называется говорить громко то есть когда вы говорите громко но без агрессии тогда ваш оппонент он начинает вас слышать потому что если он на вас эмоционально очень громко наезжает а вы ему говорите тихо в спокойном тоне он вас просто не понимает он вас у вас просто нету вот этого коннекта он воспринимает вас только как жертву а не как равного себе человека вот это очень важно все что сказал впереди тоже важные вещи окей давайте пожалуйста без конфликтов что за неуважение к публике ты не мешай другим слушать смотрите я этого человека уже заблокировал и тут вопрос в том что ну не совсем в порядке человек он там в комментариях очень сильно интересуется почему я жена два раза почему э, я пропагандирую брак хотя я его не не пропагандирую ну там странности у человека есть всевозможное но ну, вы сами в принципе видели что он здесь написал хорошо теперь перейдем к вербальным способам ответа да то есть как вы можете реагировать уже используя слова добрый вечер всем присутствуем привет привет привет всем добрый вечер хорошо друзья Как можно реагировать уже включая логику сейчас буду просто списком вам перечислять множество способов с примерами всевозможными а вы их берите себе на заметку можете где-то записывать можете не знаю пересмотреть потом этот стрим чтобы вы понимали если с невербальной частью все более-менее понятно да стать больше и, и немножко пошипеть, да, но пошипеть так, чтобы человек не понимал, что вы на него шипите, то с вербальной частью есть множество способов и множество приемов, которые э, можно использовать. У каждого из нас свой путь. И да, брак, дело, выбор каждого. Смотрите, тут дело такое, что ну человеку явно что-то в моей личности интересно, либо может не устраивает, поэтому тут такой момент. Ладно, переходим к первому способу. Первый способ называется согласие, да? Когда человек на вас наезжает, да, то вы Можете согласиться, да, для того, чтобы он выпустил вот эту эмоциональную свою, эмоциональный, эмоциональный заряд. Хотя, хотя на самом деле нулевой способ, давайте не первый, нулевой способ, это дать человеку выговориться. Дать человеку выговориться, можно это делать молча, можно просто поспособствовать ему, его желанию высказаться. Смотрите, на вас может кто-нибудь наехать и сказать, ты что, совсем с ума сошел? да и вот способ согласия он подразумевает то что вы с ним как бы соглашаетесь как это выглядит вот если мне сейчас кто-то скажет ты что, совсем с ума сошел до да? в агрессивной форме то я для того чтобы сбить вот этот вектор агрессии ему отвечу так да я ему отвечу вот таким образом да я действительно сегодня немного не в себе извини да и вот таким образом когда вы с чем-то соглашаетесь что вам предъявляют то есть вы даете согласие, вы не становитесь сразу в позу, да, как бы в контратаку. А просто говорите: да, я, наверное, действительно, сегодня немного не в себе. А как попасть к вам в Инстаграм? У вас закрыта страница. Добавьтесь в Инстаграм, и я вас добавлю. Единственное, что в Инстаграм я не добавляю всякие магазины, не добавляю косметические салоны э, и всякого рода обычно. Я добавляю всех живых людей, да, у кого не написано, что я вам вкалю ботекс, или у кого не написано, что я э, занимаюсь там нано лица. Вот всех живых людей я добавляю, и это нормально. Так, так, так, э, стрим сохраните потом на канале, поздний час. Ну, стримы у нас сохраняются пока. Хорошо, скажите, пожалуйста, как уметь себя сдерживать, чтобы не отвечать агрессии, и когда нужно говорить громко и шипеть, если тебя провоцируют. Смотрите, контролируйте себя. Вот все те вещи, которые я рассказываю сегодня, они не работают с первого раза. Вот, вот никак. Да, Это нужно тренировать. Как себя сдерживать? Вы, скорее всего, сейчас Алина говорите про своего папу. Если вы говорите про своего папу, у вас уже есть множество якорей, если говорить на НЛПРском языке. Я мастером работаю по ресничкам. Напишите мне сообщение. Напишите мне на сообщение, что я была на стриме и хочу, чтобы вы меня добавили. Я вас добавлю. Потому что я обычно рекламные аккаунты не добавляю. Мне приятно, когда меня смотрят э, живые люди. Поэтому у вас для меня оказался сомнительный аккаунт если у вас там написано что вы работаете мастером теперь когда вы мне напишите я буду знать что это вы и обязательно вас добавлю добрый вечер всем хорошо разобрались со словом э, с разобрались со способом согласия то есть если тебе что-то предъявляют какую-то претензию или тебе говорят вот если мне сейчас кто-нибудь скажет слушай ты вообще понятия не имеешь о чем ты сейчас говоришь я скажу так да Возможно, я не до конца во всем разбираюсь. Но чем больше я разбираюсь, тем больше я понимаю, что я ничего не понимаю. И таким образом, я как бы не отшиваю человека сразу, я как бы с ним соглашаюсь, но одновременно не соглашаюсь. И это уже уменьшает вектор агрессии. Мне кажется, в аудитории больше девушек. Возможно, возможно, в аудитории больше девушек. Хотя я смотрю на своем канале, у меня 50 на 50. Там 50 51 и 48 девушек, по-моему, так если смотреть про статистику. Хорошо. Что можно делать еще? Если на вас кто-то агрессивно нападает, вы можете просто немножко отстраниться. Опять же, я говорю, здесь нужно использовать в комплексе. Во-первых, станьте в позу большую и уверенную. Это раз. А дальше вы можете просто человеку сказать, я этот способ называю, продолжайте. Вот на вас кто-нибудь выливает грязь, да, вам нужно просто постараться абстрагироваться. В НЛП есть такое понятие, как третье, такое понятие, как третья позиция. Встаньте как бы со стороны. И просто человеку говорите Продолжайте. Юрий, ты вообще какую-то ерунду несешь, ересь несешь. Продолжайте, продолжайте. Я хочу, чтобы вы все сказали. Кто-то будет дальше что-то говорить такое, что-то что в этом роде. А я буду дальше говорить. Продолжайте, продолжайте. И поверьте мне, этот способ, он тоже хорошо работает, и он помогает э, сбить вот этот вектор агрессии. Что еще очень важно? Еще очень важно, когда на вас эмоционально нападают, когда вам хамят, очень важно никогда не оправдываться. Потому что оправдание ставит вас в более проигрышную позицию. То есть тот человек, который... На вас нападает тот, который вам хамит, он получается доминирует, он становится в более выигрышном положении, чем вы. Хорошо, дальше. Что еще можно использовать во времена, когда на вас кто-то наезжает? Когда на вас кто-то наезжает? Когда вам кто-то может там, я не знаю, в магазине сказать что ты здесь стоишь или там, что ты так медленно идешь, что ты так медленно выкладываешь свои вещи из корзинки. А, ты можешь сказать, а что ты мне можешь предложить в этом случае? Да, Это называется случай, э, способ «Ваши варианты». Ты, вы можете ему сказать, а что вы мне предлагаете, что вы мне предлагаете сделать? Да? И тогда он начинает немного включаться и начинает предлагать какие-то варианты. И здесь уже включается уму человека здесь уже эмоции закончились и здесь уже э, включается ум и как говорится есть такое выражение критикуешь предлагай вот это хороший способ да? запоминайте способ называется что вы предлагаете когда на вас кто-то наезжает просто можно аккуратно спокойно спросите а что вы предлагаете мне сейчас сделать такой вот способ дальше какой еще есть способ если на вас кто-то агрессирует дальше вы можете использовать в нлп есть такой такая модель которая называется мета модель языка да это умение задавать уточняющие вопросы и делить информацию что это значит это значит что это значит что если в вашу сторону кто-то делает какой-то конкретный выброс то вы можете начать ему задавать вопросы, что именно вам не понравилось, а что конкретно вам здесь не нравится, а что вам конкретно не нравится в моем поведении, я вам чем-то помешал, а могу ли я вам чем-то помочь, все ли с вами в порядке, а что конкретно вы имеете в виду, и таким образом, когда вы атакуете человека, то есть контур атакуете вопросами, то есть запомните еще всегда, что тот, кто задает вопросы, он ведет в переговорах, вот в любых переговорах, даже в конфликтных, тот человек, который задает вопросы, обратите внимание что очень многие политики когда им задают вопрос они на него отвечают уточняющим вопросом и они таким образом вектор себя переводит опять на оппонента или там вам может задать кто-нибудь там агрессивный вопрос что ты несешь слушай слушай а что конкретно ты имеешь в виду под выражением несешь я ничего не несу у меня руки свободные что ты имеешь в виду под этими словами? Тогда он будет говорить. Я имею в виду то, что ты говоришь. А что конкретно в моих словах э, тебе не понравилось? Что конкретно в моих словах тебя не устраивает? Он, он скажет, что конкретно. Ты скажешь, ну вот, понимаешь, попробуй пояснить мне еще лучше. То есть вот когда вы начинаете задавать чем больше вопросов, э, тем больше вы выигрываете в любом разговоре дальше есть еще один способ поддержите как кстати нашу трансляцию лайком я вижу что у нас намного больше присутствует людей чем стоит лайков и мы продолжим когда кто-то проявляет вашу сторону агрессию либо хамство вы можете использовать такой фокус языка который называется намерение то есть ваша задача как бы предугадать что хочет ваш оппонент, да? И вы можете тоже ответить ему вопросом. Вот если вы подумали, что что в принципе человек может от вас хотеть, да? Вы можете отвечать таким образом. Ну, вот, допустим, в магазине на вас кто-то наехал, там, не знаю, что так медленно идешь, или что ты здесь стоишь. Ты можешь задать вопрос: Ты что, хочешь меня таким образом унизить здесь, при всех? Или ты что хочешь таким образом показать, насколько ты большой и сильный? То есть вот намерение – это когда мы можем предугадать цель вашего собеседника и ему таким образом ответить. Следующий момент – это доведение до абсурда. Доведение до абсурда очень хорошо работает в тех случаях, когда… Когда э, доведение до абсурда работает в тех случаях, когда есть другие слушатели, да, то есть когда кроме вас в этом конкретном эпизоде м -м, присутствуют другие люди. И ваша задача сделать так, чтобы другие люди засмеялись да, с претензией, которую вам предъявляют. Ну, Допустим, если вы находитесь где-нибудь в магазине и вам говорят, что ты здесь стоишь, да, какой-нибудь неадекватный человек, вы ему можете начать отвечать так. Ну, хорошо, сейчас вам не нравится, что я здесь стою. Дальше вам не нравится, что вот машины ездят по дороге. Вам Вы можете еще начать меня винить в том, что снег на улице падает. Ты можешь меня сейчас еще начать винить в том, что, э, не знаю, воздуха не хватает в магазине. Ты можешь меня начать винить в том, что там, не знаю, э, Власть плохая, ты можешь меня начать винить вообще в том, что кислорода на планете становится меньше. И ваша задача здесь, в этом конкретном случае, приводить чем можно больше аргументов, чем можно более абсурдных, и чтобы те, кто присутствует вокруг, они как бы поняли, что он очень сильно неправ. Вот те люди, которые как раз-таки агрессируют, они очень не любят когда над ними смеется большое количество людей. И таким образом вы можете довести человека до того, что агрессия спадет. Дальше. Можно еще сбить вектор агрессии через комплимент. Через комплимент это делается достаточно просто. Когда на вас кто-то наезжает, когда вам кто-то хамит, вы можете совершенно дружелюбным, доброжелательным выражением лица сказать человеку, вы знаете молодой человек я даже не ожидал что человек с такой приятной внешностью может так скверно разговаривать или вы знаете я не не ожидал что такой умный как вы человек может говорить э, так нахально да то есть вот здесь э, мы одновременно делаем комплимент человеку и одновременно как бы указываем на то что нам не нравится то что он говорит это прям тоже очень хороший инструмент очень хороший способ я вижу что нас становится больше если нас становится больше поддержите трансляцию лайком для вас это не сложно а для меня это хороший бонус хорошо понятно как делать сбивать вектор агрессии через комплимент мы просто как бы присоединяемся к чему то что в этом человеке хорошо или я даже не думал, что человек с таким приятным голосом может э, говорить такие неприятные вещи. Да? То есть мы одновременно делаем комплимент его голосу, и одновременно мы как бы говорим о том, что нам неприятно то, что он говорит. И это на самом деле ставит на место. Хорошо, дальше. Вы знаете Антона Махновского, он гештальтерапевт и имеет маленький курс по НЛП. Нет, я не знаю Антона Махновского. Круто, что Антон имеет маленький курс по НЛП и он гештальт-терапевт. Ну окей. А я Юрий Пузыревский, психолог, имею большой курс по НЛП. Спасибо, что познакомили. А вместо того, чтобы не оправдываться, если тебя оскорбляют, что отвечать? Ну, смотрите, Алина, вы будьте внимательны по поводу того, что я говорю. Ну, во-первых, можно вообще ничего не отвечать. Это один способ. Второй способ. Можно м, использовать все возможные способы, которые я уже перечислил. да. Это и довести до абсурда, это можно и м, попробовать со способом намерения поработать. да. Ты хочешь меня сейчас э, тут что? Разозлить? Ты хочешь показать, что ты здесь главный? Или что? да? Таким образом можно. Вы здесь не оправдываетесь, а просто говорите. Или можно сказать, можно через согласие, да если вам что-то предъявляет, какую-то претензию. Ты такая глупая, можно согласиться сказать. Ты знаешь, да, я на самом деле не самый умный человек, но я стараюсь чем можно больше развиваться. Вот как можно отвечать на без оправдания. Юрий тоже крутой, не менее чем Антон. Вот видите, вы меня начинаете сравнивать с каким-то человеком, которого я даже не знаю. Но тем не менее, <клых> тем не менее хорошо есть еще один способ еще один способ э, который называется перевод вектора агрессии то есть когда на вас кто-то наезжает давайте уже м, опять по нашему классическому примеру случай в магазине вот я не знаю очередь двигается медленно и на вас кто-то наезжает и говорит что вы очень медленно выкладываете продукты или медленно проходите. Что значит перевод вектора агрессии ваша задача найти какой-то какой-то аспект какой-то момент что к которому вы можете присоединиться вы можете например сказать да эти продавцы они задолбали они реально медленно работают это невозможно просто то есть вы как бы начинаете переводите стрелки иными словами переводите стрелки вы начинаете говорить о чем-то другом не касающимся вас и показывать свою же злость и агрессию и возмущение и таким образом вы как бы становитесь уже на одну сторону и он перестает агрессировать на вас даже если изначально вы там чем-то ему не понравились вот такая вот история окей разобрались с переводом с переводом вектора агрессии есть еще один очень хороший способ но он тоже требует тренировки это так называемая пассивность когда вам что-то говорят вы просто делайте обычное выражение лица без эмоций без вообще каких-либо кто-то может сказать что за такое можно и по лицу получить но честно скажу ни разу не получал и это только так кажется ну что как нужно сделать просто делайте такое обычное выражение лица и никак не реагируйте просто никак не реагируйте хорошо теперь что касаемо близких людей что касаемо близких людей тут все намного сложнее и здесь конечно нужно уже разбираться во-первых с психологом это будет лучше а во-вторых ну чтобы разбирать конкретный кейс как конкретную ситуацию а если говорить про универсальные способы то здесь очень хорошо работает э, так называемые я высказывания и смотрите человек когда на вас нападает или хамит или агрессирует очень не любит когда ему говорят ты он то есть вы отвечаете обращаясь к его личности он это воспринимает как встречную агрессию поэтому здесь лучше использовать любые слова но которые не соответствуют ну которые когда вы человека конкретно не называете не говорите ему ты Дальше, теперь уже по поводу близких людей. С близкими людьми лучше всего будет работать я-концепция, то есть, ой, не я-концепция, заговорился уже, будет работать я-высказывание. Я-высказывание, когда вы говорите о своих чувствах. Вот если вам, допустим, кто у нас тут, Алина, говорит, что там что-то отец ей говорит не очень приятное, Напишите, кстати, Алина, что вам там отец говорит. Вот пока Алина пишет, поддержите нашу трансляцию лайками, можете задавать вопросы, если они у вас имеются, потому что мы уже скоро будем завершать, еще минут 10 пообщаемся. У меня для вас есть еще один хороший способ, хорошая фишка, как вы можете отвечать на наезд любого человека практически, неважно, ближний он или далекий. И э, этот способ вот работает в 90% случаев. Сейчас расскажу. Алина, напишите пример. Я постараюсь показать, как можно делать Я-высказывание вашим случаем. Ну, давайте общий, общий принцип Я-высказывания, он заключается в том, что когда вам что-то делают неприятное, ваша задача обозначить свои чувства. То есть ваша задача сказать: То, что сейчас ты мне говоришь, у меня вызывает боль. Или то, что сейчас ты мне говоришь неприятно мне и следующее что вы можете сказать для чего ты так делаешь то есть вот через я высказывание можно отреагировать таким образом на вас кто-то наехал и ты ему говоришь слушай то что ты мне сейчас говоришь или то что ты делаешь мне очень неприятно очень сильно доставляет комфорт я даже в этот момент или можете сказать я сейчас злюсь и это мне неприятно для чего ты так делаешь то есть вы как бы обозначаете свои чувства но это работает с ближними людьми если вы будете использовать я конце я высказывания с любым первым встречным то это скорее всего сработает не в вашу пользу чем поможет вам избавиться от какого то конфликта почему так потому что я высказывание вы открываете свои чувства потому что человек допустим вот как у алины папа может и не знать, он может и не знать, что он делает тебе больно или неприятно. И следующий момент обязательно спросить, зачем ты так делаешь. Хорошо, я вижу, нас прибавляется. Поддержите трансляцию лайком, это будет очень важно и очень приятно. Даю еще один универсальный способ, который очень хорошо работает. Смотрите, бывают такие случаи, ну когда вы реально накосячили. Бывают такие случаи, когда вы реально накосячили. Ну, например, там наступили кому-то на ногу или бывают если вы водитель да вы там кого-то подрезали ну, разные бывают случаи или бывают действительно там что-то сделали не очень хорошее, какую-то оплошность допустили ну и это правда это действительно правда хотя это работает в любом случае что можно сделать три шага первый шаг извиниться дальше рассказать историю о том как вам хреново действительно хреново и третий шаг называется разоблачение разоблачение это предположить что сейчас хочет сделать с вами этот человек и сказать это и потом еще раз извиниться сейчас продемонстрирую как это работает ну допустим если бы я кого-то подрезал будучи за рулем автомобиля и на меня бы побежал какой-нибудь мужик с кулаками я бы вот что сделал я бы сказал Друг, извини меня потом бы я рассказал я уже больше суток не спал и да действительно я мог накосячить ты меня прости и это просто ужасно ты не представляешь что я уже там сутки не ел сутки не спал я ужасно весь чешусь потому что весь вспотел мне хочется в душ, и это просто какая-то нереальная жизненная ситуация со мной случилась. и знаешь мне наверное Кажется, что ты в этот момент сейчас даже хочешь меня ударить. Да и я сам на твоем месте поступил бы точно так же. Извини меня, пожалуйста. Вот что я сейчас сделал, да? Я извинился, потом рассказал историю о том, как мне плохо, потом э, сделал разоблачение, проговорил то, что потенциально мой нападающий мог бы со мной сделать, и потом еще раз извинился. Вот если вы эту формулу используете, то действительно... Как правило, тот человек, который на вас хотел напасть, ну, я говорю, нападение такое эмоциональное, он, скорее всего, будет испытывать к вам некую эмпатию и, может быть, даже чувство жалости, а может, если очень хорошо сыграете, то где-то будет даже испытывать чувство вины за то, что он наехал на без того несчастного человека. Так, а про, шизоф... про шизофреногенные паттерны сни... с ним снимите что-то. Если не, с... не ошибаюсь, это с НЛП связано. Ну, а части связано. Хорошо, подумаю, подумаю над этим вопросом. Хорошо. Что у меня... Э, говорит, что у меня умственное развитие, как у ребенка. Говорит, что я неудачница, всячески оскорбляет и посылает на три буквы, провоцирует на, на конфликт, потому что я не люблю его жену и не нравится она мне. Но смотрите, Алина, у вас тут вообще большой комплекс э, проблем, которые я все-таки рекомендую решать с психологом, со мной, либо с любым другим психологом. Кстати, по поводу психологов, выбирайте себе психолога того человека, который вам вот именно... Нравится. И одним моим конкретным советом мы здесь не избавимся от этой проблемы. Вы можете ему сказать, папа, я сейчас чувствую злость на тебя. Я сейчас злюсь. Скажи мне, пожалуйста, для чего ты так делаешь? Посмотрите, что будет, как он отреагирует. Здесь вот такая вот история. Алина, шлите его туда же. Тут, понимаете, очень много можно давать советов, а на самом деле... Советы легко давать, когда ты сам не в такой ситуации да? Советы легко давать, когда ты с этим вообще ни разу не встречался Такая вот история Алина, похоже, вам просто легче способы И Вопрос, то скорее всего, у нее способов сбежать нету. Поработайте комплексно с психологом Потому что у вас проблема уже, она, ну, могу сказать, она достаточно большая И я уверен, что то, что сейчас происходит с вами Это не конкретный какой-то, 8, 9, 10 лет и вы подобным образом реагировали. Потому что это уже такой, ну, очень похоже на такой системный паттерн. Так, Юра, привет с Новосибирска. Люблю котиков, отлично, здорово. Папа эгоист, просто Юрий и видит свое удовлетворение только. Ну, видите, почему вы, Юрию, это пишете? Видите, очень легко советовать другому человеку, на самом деле, когда ты не являешься в подобной ситуации. Я бы вот, ну скажем так, то, как я сформулировал свой ответ, это единственный правильный ответ в рамках этого прямого эфира, который я бы мог дать. Потому что все остальные ответы и все остальные советы, они будут мимо. Вот Точно так же, как вы пишете свои советы, они, скорее всего, будут Алину даже больше раздражать, чем они смогут... Чем, чем она, Алина, сможет воспринять их как какую-то ценную рекомендацию. Поэтому здесь вот такая вот история. Да, шизофреногенные каттерн, паттерны и газлайтинг. В общем, боевой НЛП и его приемы. Любите вы манипулятивные все истории? Я так понимаю, что хорошо. Не быстро, не быстро, но я думаю, в ближайшем каком-то будущем мы настроим. Мы настроим и на эту тему. Ну, могу сказать, что газлайтинг и шизофреногенный паттерн не совсем НЛП, но это, эти темы касаются психологии. И, будем, возможно, будем в ближайшем времени делать на эти темы контент в том числе. Спасибо за рекомендации. О, да, давать советы мы все гораздо. Да, действительно, это так. Ну что, мои друзья, дорогие, был ли полезен вам этот прямой эфир? Могу с вами пообщаться еще буквально минут 7, может быть, 10. Если будут толковые вопросы, с радостью на них отвечу. Кстати, небольшая новость нашего канала. Скорее всего, будут выходить теперь наши прямые эфиры по пятницам. Будем встречаться по пятницам. А утренние раскачки будут выходить по вторникам как-то у меня складывается таким образом расписание что в эти дни мне будет удобнее у нее внутри семьи свои правила и уставы мы ее знаем много мы ее знаем много чего тут по-разному можно расценить но ну, мы ее не знаем вы наверное хотели написать да действительно тут можно очень сильно по-разному расценивать и на самом деле это очень неблагодарное дело не очень очень неблагодарное дело но, Алина Шейх да вы классный супер спасибо большое за комплимент ну дело в том что вот здесь нужно как раз таки друзья держать такую коуч позицию одновременно не вмешательство и одновременно понимание ситуации человека и очень сильно рекомендую вам тоже это делать если совета не спрашивают лучше его не давать вот никогда а даже если у тебе у тебя спрашивают совета лучше дать такой совет и таким образом чтобы человек мог сам Принять решение, не перекладывая на вас ответственность. Потому что в конечном счете может получиться так, что вы дали совет. Человек сделал, у него там что-то не получилось, а виноватым останетесь вы. Как стать увереннее? На моем канале Оксана. Оксана и Клара. 72 на моем канале есть много видео про уверенность в себе если хотите под этим прямым эфиром оставлю ссылки в комментарии в первом закрепленном комментарии оставлю ссылки про уверенность два или три видео с инструментами напишу напишу ссылки сейчас запишу себе да большое спасибо за эфир послушайте кстати вторую главу как стать увереннее послушайте вторую главу моей аудиокниги которая здесь на этом же канале есть аудиокнига путин лп практика глава 2 там про ресурсные позы первые там 10 минут если будете в течение пяти минут тренировать кстати поза победителя понятно из аудио что нужно делать нужно делать вот так Фух, я молодец Каждый раз, когда вы будете делать так и подкреплять себя, ваша уверенность будет расти. Да, оставьте, пожалуйста. Хорошо. Послушайте аудиокнигу и книги мне мне ваша книга понравилась аудио отлично, друзья. Если книга понравилась, третья глава выйдет, когда мы наберем либо 20 тысяч просмотров, либо 200 комментариев, либо 1000 лайков. Выбирайте ваш способ ускорения этого процесса и принимайтесь к делу. прямо под второй главой можете посмотреть еще раз, послушать, посоветовать ее кому-то из своих друзей, поставить лайк или попросить друзей поставить лайк и обязательно покомментировать, дать обратную связь, что там получилось и таким образом вы поможете мне и скорее выйдет третья глава. Я понимаю, что это с книга супер управлять да вижу спасибо большое пробовала на себе можно без помощи психолога самостоятельно справиться в моей ситуации алина можно в вашей ситуации справиться без психолога потому что скорее всего две истории либо вы у вас нету денег на психолога либо вторая история даже три истории либо вы не считаете работу психологом работу с психологом как ценность либо третий вариант вы считаете, что работают люди, которые обращаются к психологу, это психи, а это не так. Психологи работают только со здоровыми людьми, и в наших постсоветских странах нету культуры как таковой, да, потому что наши люди обращаются чаще, когда у них психологическая проблема, они обращаются к алкоголю, к сигаретам и к поеданию всевозможных сладостей и жирных вещей. Это такие защитные реакции. Можно справиться. И я уверен, что вы можете с этим справиться, но с психологом вы сможете справиться и разобраться намного быстрее. Тем более, зная вот так поверхностно вашу ситуацию, я вам рекомендую все-таки обратиться к психологу, который вам поможет. Либо пройдите какой-нибудь тренинг личностного роста, но обязательно посмотрите отзывы. Я никого не могу сейчас порекомендовать. Или в лучшем, ну, можете пройти какую-нибудь терапевтическую программу, типа гештальтерапии, там первый блок. Там очень много будет проработки, и сами станете психологом одновременно. Потому что, ну, могу сказать так, это будет долго, это будет очень долго, долго и нудно. К чему может это привести, затягивание вот этой ситуации? Вы можете начать желать смерти своему отцу, желать еще чего-то. И я, я это говорю просто потому, что такого опыта работы у меня достаточно много. И вы можете просто довести себя, довести ситуацию до какого-то просто нереального финала. Вы можете сейчас просто усугублять это все, да? А каким образом это может еще влиять на вашу жизнь? Не знаю, замужем вы или нет, состоите вы в отношениях или нет, то вы будете искать либо человека, который будет очень похож на вашего отца и будет к вам таким образом относиться и вы это будете то есть попадете в созависимые отношения еще с кем-то либо вы будете искать полную противоположность но это тоже не всегда является хорошим фактором потому что полная противоположность она у вас не будет вызывать нужной отдачи вот так вот я вам скажу так владимир сергеевич очень хотелось бы получить правильную мотивацию чтобы отказаться от курения владимир сергеевич на нашем канале есть прямой эфир как избавиться от привычек я там достаточно подробно рассказываю как мы вообще в эти привычки попадаем давайте напишу тоже в закрепленном комментарии под этим эфиром через какое-то время ну до завтра до утра потерпите ссылку там просто есть механизм, как они у нас формируются и как это все работает. Там нужно знать несколько вещей, которые помогут бросить. Как минимум нужно знать такую вещь, что бывших алкоголиков и бывших, бывших курильщиков не бывает. И что вы можете добиться только э, ремиссии длительной. И вот эти все соблазны, там, ай, одну выкурю и ничего дальше не будет, они очень плохо работают. Ну, послушайте, я сброшу ссылку, там очень подробно. Просто сейчас не хочу подробно э, на этом заострять внимание. Окей, Денис, так, слушала вторую часть книги, просто супер, просто огонь, супер, супер, супер, спасибо. Денис согласна, всегда так смотрю и потом пересматриваю и конспект для дальнейшего применения. Да, думала вычеркнуть его из жизни, не замужем. Вот Алина пишет, отвечая на вопрос Алины. Да, потому что вычеркнуть из жизни это проще всего, это самый простой путь, да, а начать ценить себя, начать уважать свои границы, начать, во-первых, относиться к этому человеку по-другому это ну, это серьезно работа над собой что еще может помочь ну не знаю некоторые люди уходят в горы некоторые некоторым людям там помогают какие-то стрессовые ситуации если не психолог там человека побыл на грани жизни и смерти пересмотрел свое отношение к жизни вот смотрите у алина Алина у вас же обиды много скорее всего на, на эту всю ситуацию и на отца поэтому здесь ну, очень рекомендую, все-таки вы просто сэкономите, потратившись на психолога, потративши время на психолога, вы просто сэкономите много лет своей жизни. Вот, вот это вот я вам искренне могу порекомендовать юрий скажите пожалуйста в каком порядке лучше всего смотреть ваши видео подписалась на канал совсем недавно смотрю все подряд иногда кажется что что-то пропустила смотрите все подряд книгу слушайте по главам начиная с первой а касаемо видео каждое видео оно на определенную тему и как правило я стараюсь их делать не друг от друга если я говорю о каких-то вещах о которых говорил в других видео то стараюсь делать ссылки на эти вещи поэтому обращайте на это внимание окей спасибо за понимание спасибо вам владимир сергеевич так Денис, мне кажется на просторах нашей родины полностью психологически здоровых людей нет и есть недообследованные. но смотрите Нету такого понятия психологически здоровый человек. Есть понятие психически здоровый. Это вообще абсолютно разные вещи. Психология это вообще не про болезнь, да. Есть такое понятие как акцентуации характера. Это еще не патология. Это считается здоровый человек, но у него есть определенные склонности. Кстати, вот, наверное, следующий эфир сделаем про акцентуации характера. Хотите? Что-то наподобие психотипов. Что делать, если человек ругается ради того, чтобы просто ругаться? дать ему ругаться ради того, чтобы он просто ругался. Если вы уже дошли до того понимания, что он просто ругается ради того, чтобы просто ругаться, то примите это как данность и относитесь к этому спокойно. Вы знаете, что человек любит ругаться. Почему бы ему не разрешить это делать? Потому что чем больше вы делаете сопротивление этой ругани, тем больше ему хочется ругаться. Это провокация. А когда вы ему дадите поругаться, то все будет хорошо. Так, Елена, благодарю. Так, Оксана, да. Хорошо, друзья, если еще лайк не поставили, поставьте лайк э, трансляции. Если уже поставили, но ну, не подписались, подпишитесь на мой канал, делитесь этими эфирами со своими друзьями. У нас есть чат в Телеграме, телеграм-канал и телеграм-чат. В описании к каждому моему видео есть ссылки на эти чаты. Вы можете туда заходить. Как правило, я туда сбрасываю новые ролики. И там же можем заводить всевозможные обсуждения. Окей, были созависимые отношения. Такой был как папа. Также унижал и оскорблял. Даже еще хуже, чем папа. Были мысли уйти в монастырь. Спасибо вам. Мне стало легче. Смотрите, уй уйти в монастырь это тоже не вариант. Потому что... Потому что там вы будете тоже контактировать с людьми, и вы можете попасть в такие же созависимые отношения э, с любым другим человеком. И не обязательно этот человек будет даже мужчина. Там может быть матушка какая-то, которая будет себя вести аналогично, как ваш отец, и вы будете в зависимости с этим человеком, и вы с этим ничего не сможете сделать. Вот здесь только психотерапия. И психотерапия – это не равно, что вы псих. Психотерапия – это значит основательная работа над своими ценностями, над пониманием себя, над своими психологическими... Травмами детства, и тогда вы выправитесь очень быстро. Я уверен, что если вы системно поработаете хотя бы 3-4, ну может быть, пять месяцев э, с психологом один-два раза в неделю. Вы просто обредете новую себя. И вам уже не придется не думать о мыслях о монастыре, и отношения с другими мужчинами у вас выровняются. И отец вас начнет, как минимум, слышать и замечать. Вот эта вся история, она благодаря этому. Спасибо вам за то, что вы помогаете другим людям. Пожалуйста, стараемся. От людей, которые постоянно ругаются, бежать нужно. Это не закончится. Это токсичные люди. Смотрите, не всегда есть возможность куда-то убежать. Да? Куда ты убежишь, не знаю, от своей мамы, от своего папы, куда то убежишь от своих детей. Здесь вопрос коммуникации и коммуникативной гибкости. Нужно пытаться разобраться, почему так почему так и не лечить этого человека а учиться с этим человеком взаимодействовать тут понимаете тут важно наблюдение очень хорошо помогает техника три позиции восприятия реальности когда человек ругается представьте эту ситуацию побудьте и в первой позиции и во второй и в третьей. у нас есть стрим на эту тему три позиции восприятия и можете вот очень хорошо проработать эту, эту ситуацию и понять почему же этот человек так делает а когда вы поймете почему этот человек так делает вы сможете э, изменить эту ситуацию это не стыдно и я не больная на голову если пойду к психотерапевту это вообще не стыдно вообще не стыдно и я только респектую тем людям слушайте друзья но ну я сам периодически работают психологом я сам периодически работаю с коучем и, и это нормально слушайте но ну у нас тут тут события всякие случались в беларуси кстати вот в россии тоже сейчас подобные события я оказывал психологическую помощь пострадавшим да там от насилия и я понял что я сам провалился в какое-то дно и мне приходил пришлось месяц работать с психологом чтобы выбраться из этой ситуации это нормально Просто примите это, что это не стыдно, и это не равно придурок. Это равно, что ты нормальный человек, который бережет свое психическое здоровье. На самом деле, на сегодняшний день это самый важный момент, это самый важный аспект. Юрий, а можно боевое НЛП попросить? Думаю, многим интересно будет прокачать себя. Что значит боевое НЛП попросить? Боевое НЛП это изобретение э, Михаила Пилихатова. Хорошо. М -м -м. Ну, смотрите мне не очень нравится само название боевой нлп но я подумаю я подумаю скажем так <coughs> алина я от жены ушел 8 так, Алина, я от жены ушел, 8 лет терпел и слушал неприятности в свою сторону. Всегда обесценивает и унижает. Сейчас нашел другую, и все хорошо. Это как один из вариантов. Вам повезло, Владимир. Э -э обычно, когда люди оказываются в такой ситуации, они начинают, если в себе проблема не разрешена, они в себе проблему не проработали, эти люди начинают уходить и искать новую, и новую, и еще раз новую жену, там третью, пятую, десятую, которая оказывается... Почему-то всегда похожие на первую. Поэтому такое бывает. Спасибо, Владимир, что делитесь. Алина, просто стыдно очень. И я впервые рассказала вам. Раньше я этого никому никогда не рассказывала. Алина, спасибо большое за доверие. Спасибо большое всем зрителям за доверие. Поставьте лайк. Сейчас этот лайк уже будет относиться к... Алине, в частности, спасибо за то, что вы э, в своих комментариях создали такую атмосферу, что человек впервые вообще в жизни рассказал об этом. Алина, я могу вам сказать, что это очень сильно и мощно. Если вы смогли даже здесь, в чате, несмотря на то, что... Мы не знаем, кто вы действительно, мы не видим вашей фотографии, вы смогли об этом рассказать, то с психологом, поверьте, это будет еще намного легче и проще. Не нужно их бояться, и психолог это не равно врач. Психолог это, ну, скажем так, это ваша точка опоры, которая вам поможет. Просто подберите себе специалиста, который действительно вам подойдет, который вам понравится. Поищите в Инстаграме, да в любой соцсети, посмотрите, посмотрите, как эти люди выглядят, как они общаются как они работают и если вы поймете что да вот этот человек мог бы мне помочь обратитесь к нему и поработайте какое-то время это прям очень мощно елена Кос доброй ночи доброй ночи всем доброй ночи всем мы тут сегодня общались на тему агрессии и провокации и хамства а тут перешли в конце стрима к животрепещущим темам ну что друзья Отлично, что вы сегодня с нами, нас сегодня много. Поддержите еще раз эту трансляцию лайком, если вы еще этого не сделали, подпишитесь на канал Юрий Пузыревский, НЛП-тренер. Так, про новости я сказал, что теперь, скорее всего, стримы будут по пятницам, а утренние раскачки будут по вторникам. Как-то так складывается реальность моя еще пока не точно но в любом случае в чате в телеграм-канале буду предупреждать об этом невозможно ставить больше одного. отправьте этот стрим своему другу и пусть он тоже поставит и тогда все получится спасибо за эфир ну что могу еще с вами немного пообщаться пару минут могу уделить у вас смотрю лайки стали появляться большое спасибо это действительно важно в этой жесткой конкуренции на ютубе чем больше вы ставите лайков тем больше э, эти видео люди л, видят другие люди похожие на вас в том числе и э, мир становится немножко лучше юрий вы лучший и приятные люди рядом алина очень рекомендую добавиться в наш нлп чат ссылка на этот чат и телеграм-канал есть в описании к этому видео и там мы можем продолжить общение я стараюсь там отвечать кстати там же мы э, обсуждаем темы новых прямых эфиров спасибо всегда смотрю вас с удовольствием я оказывается сегодня узнал что меня плохо слышно представляете э, владимир сергеевич провокации везде и это нормально главное в них разбираться и правильно принимать решения. совершенно верно совершенно верно очень здорово если вы пересмотрите этот прямой эфир и составите себе конспект как вы можете реагировать и начнете это внедрять Просто послушав, это вот вообще не поможет. Это вот вообще не про жизнь. Вот когда мы что-то знаем, это еще не значит, что мы это можем делать. Если мы что-то знаем, это еще не значит, что мы это умеем и можем в себе это дело все применять. Алина, кроме смерти все преодолимо. Да, здорово. Так, Юрий, в котором часу в котором часу в пятницу я думаю что в такое же время где-то с 8 до 9 будет старт эфира как добавится я не умею алина открывайте описание видео открывайте описание видео и в описании видео есть ссылки в описании к видео есть ссылки сейчас попробую показать вам экран как это сделать Сейчас попробую показать вам экран. Так, экран. Смотрите, вы заходите под видео. Под видео есть описание. Обычно оно свернуто. Обычно оно вот такое короткое, вы видите только две верхние строки. А чтобы увидеть все описание видео, нужно его открыть. И когда оно открывается, здесь ссылки и на инстаграм, и на мой курс НЛП практик, и на телеграм-чат, и, и ссылки на другие видео. Берите, пользуйтесь. Это все. Вот на эту ссылку нажимаете, NLP практик. И вам телег... предложат перейти в телеграм. Вот так это сделать. Все достаточно просто. Круто, круто, друзья, сегодня очень много. Так, Юрий, хотелось бы увидеть видео о языке жестов. Ну смотрите, если говорить о языке жестов, то нужно делать прям серию видео. И думаю, что в ближайшее время буду делать про языки жестов. Очень интересно с вами общаться. Я много чего понял из вашей работы. И то, чем вы занимаетесь, помогает. Спасибо. Светлана, спасибо. Вы покажете, как добавиться. Алина, я уже показал, как добавиться. Перейти просто по ссылке. И это в ваших способностях. Отлично. Хорошо, друзья, был очень рад с вами сегодня пообщаться. Был очень рад, что нас сегодня много. Даже если смотрите в записи, поддержите лайками. До скорых встреч. С вами был Юрий Пузыревский. Пока-пока. Да, Алина. Чат в Телеграме.